На каком расстоянии друг от друга рассаживать ель двухлетку? Ну вот это у нас трехлетняя ель В прошлом году, ровно год назад была рассажена на расстояние 5 сантиметров Здесь близко близко 5 сантиметров друг от друга. Если ель меньше, то расстояние можно делать меньше. Но вот из каждой пульки пойдет побег. В прошлетнем возрасте она уже будет то, ли, то есть через 4 месяца довольно такие хорошие дальше рассаживаться вот на таком расстоянии она рассаживается рассаживается двухлетка то есть вы видите можете видеть да какое тут расстояние тут расстояние вообще 2 сантиметра наверное здесь побольше 4 5 отпада практически нет да не практически, а его нет, нету про, про Плешин, про лысин, где тут она была рассажена, там она и растет из всего этого хозяйства, здесь около 4000 с лишним, пропало я вам скажу штучек 5 всего дальше она будет рассаживаться и все будет в порядке и четырехлетка у нас к осени будет просто бомбическая на этом все, удачи, всего доброго, подписывайтесь на канал, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик.